Всем привет, дорогие друзья! Это Егор и Человек. И мы на моем канале. На предыдущем ролике Егор закинул 20 тысяч, мы или 18 то есть слили 2. А сегодня я решил... Егор уезжает завтра в... Сочи, домой. и я решил, да, чтобы Егор открыл на мою соточку. Ну, просто интересно смотреть, как человек, который не открывал никогда на большие суммы, открывает, ну, на такие суммы. Я хочу на это посмотреть. Здесь мы сегодня не сольем. Ссылочка на сайт будет в прикрепе. Промики у вас тоже будут. Я забегаю вперед, скажу, ребят, можете меня заливать, не заливать говном. Это не реклама сайта. Почему тут открываю? Тут есть вывод в реал. То есть, элементарно, если ты открываешь на большие суммы, просто потом продавать дорогие скины, я продаю все и всегда за моменталку на ты, это очень геморно. То есть там скидывается по 50-40% по процентов от стоимости. Тут удобно, они сразу вводят в реал. Да, также есть комиссия, но это проще и меньше денег ты теряешь, когда открываешь им на большие суммы. То, что сайт вводит, я уже не сомневаюсь, потому что мы несколько раз проверяли вывод, и это мне все приходило всегда. Поэтому панда. Плюсом ко всему у меня охуенный слив. Тут уже где-то 600-700 тысяч рублей. И, и Егоровские 2000. Да, спасибо. Поэтому будем пробовать. Я могу спокойно сказать, сайт говнища, И за такую рекламу мне вообще никто не будет платить, когда ты оскорбляешь сайт, который у тебя заказал в Рекламу. Но а, тут есть халява без депа, поэтому я оставляю ссылку, можете посмотреть комменты, что реально ребята выводят. Кстати, если вы напишете сайт, ебаный скам, за такую рекламу бы, ну мне реально никто не заплатил, то вам отвечают админы. Хотя они со мной никак не контактируют, поэтому пишите что сайт скам, вам ответят админы, будет весело. Но у нас есть тут тысяч. Пизда! Ха. Ха. Промик у вас на экране, я по факту вас даже не направляю. Я просто оставляю ссылку, этого промика нет в прикрепе, вы можете его скопировать с экрана. Ну, просто кому халява нужна, они ее забирают, кому нет... Ну, mm. как бы ок. Халява всегда привет. И эти промики, так же как с Go можно спокойно найти в группах с халявой. Это По факту я до сих пор, честно говоря, ой, ебать! Мы можем сделать контракт. Ну да, то есть давайте сейчас сделаем контракт, посмотрим, что мы увидели с халявой. То есть по факту сайт не позиционирует себя никак связанным с Go но для меня это... Ну почему-то я его связываю с Go честно говоря. Так, у нас... У нас почему-то у нас выпало 5 скинов, но мы ебанули больше. Короче, делаем контракт, у меня там немного скинов лежало с открытий. Давай, всем предметов. Ой. Зайчики, Класс. королики, поп. И нам выпадает Глок! Ну, по факту, без рублей. депа 14 рублей. Вот, о чем я ей говорю? Немного, но приятно. Продавай! и Фенни. Так, у нас плюс 14 рублей, депозита дебозитов. Хм. Жесткая хуйня, однако. Давай панду, да, я хочу... Ой, подожди, у нас... У нас 100 тысяч У нас 100 тысяч. Да похуй, 10 штук, сразу. Прям с ноги? Вообще, с въебало! Вот я вот бы сейчас... сказал, разъебал. Сейчас куда-то покрутится его месячная зарплата. Не, не только зарплата. Кого-то жизнь сейчас перед глазами пролетает. <laughs> не, ну на самом деле, бля, вот удобно, что можно в реал выводить. Все-таки... Блин. Тут... Так. Че-то как-то Так там лор, если там лор выпадает, это заебись. Вот это? Нет, нет. Куда? Егор, у меня нахуй голова кружится. Да. Нет, это минуса. Это 52. 52. Ну... Ничего не идет да. А сколько на 32 на балансе? Ебать, там, Продай ножи все. Вообще, все ножи. И вот за 8 тысяч скин там, я вижу. Так, за 8, да? Да. Давай на мины. Давай на мины. Хочется все-таки мины. По 10 штук, 3 раза. По их. Давай начнем, наверное, с самого дешевого скина. Да. Перейдем потихоньку к самому Я сейчас очень переживаю за свою сотку, потому что по факту в руках Егора. Ну давай, по 3 мины бум попадает. <свист> а, раз. Ой, ты. Я не буду это слово говорить на юбиле, но в последнее не очень любит. Ничего страшного, у нас еще есть юбилер. Ну ничего, ну честно говоря, видно. Ну после, как-то после двадцатки, что... Бля, вроде бы огромный слив, но что-то панда как-то... Ну по-другому тут, походу, реально настроены шансы все-таки. Но ну, на чужие бабки весело, юбиле. На, охуенно. Я также <свист> наблюдал, когда ты на, на, на свою двадцатку въебывал. <свист> а на чужую сотку, ну как-то, сука. <свист> да похуй, ну тут... Да <свист> кого? <свист> Бля, вот чё, дай один раз. Вот что за Показывай мастер класс Смотри, выбираю 6 тысяч на похуях. Раз, два, стой, что за ебалого? Бля, нас заскамили. И мы обменяли много денег, но и мало денег. Не, ну как бы нет. Я это так просто не оставлю. Я покажу, как надо делать бабки. Да нет, надо не бабки. Я отвечаю, нас палят похоже. Нахуя. 30 тысяч. Слушай, а давай ниже, ниже, ниже. Вот там. Не-не-не-не, не в это ниже. Гиена, ой. Да. Его, там, короче, лошадь. Ниже чуть-чуть. Вот, там а. фаер Хиена за 15 Нет, тысяч? да, пошла на нахуй. За Фа... 11? Да, да, да, да, да. Вот его, давай 5 штук. Ух ты ж, нифига, ну тут скинчики вот... так-то вкусные. Навидим драгон что там по ценникам? Мы не обновили? 77. Нет, нет, 70. Ну похуй, давай 5 штук. Если что-то выпадает, мы менты вводим, потому что ну нахуй. Ну, типа, в пизду. Давай, лошадка. Бля, ну я очень переживаю за сотку, потому что у ну, очень много. Я реально слил дохуя последнее время на панде. Хочется бэкнуть деньги. Могут ли они. Я вижу минус. Она пролетает. Да? Я вижу много азимут. Ну да, ну блядь, вопрос в их стоимости, и это старая. Дюпнулось. Дюп дюпнулось наконец. -то. что то дюпнулось. 57 тысяч, может, минус По-моему да. Ну продавай все, давай просто охуярить этот э, кейс, пока он... Ой, мы в небольшой, кстати, минус. Да, на тысячу минус ушли. Блядь, ну там... А с учетом дюпа. Это пиздак. Давай еще вот так... Так. Ты если не видишь за микрофон, прав. То есть вообще там заявись. охуенный микрофон, ему лет, блядь. Много. В обед. Так, ну... Ну нет, опять шляпа, я закалку вижу. А, фаер серпан. Нет, серпан. Пошел нахуй. Нет, наебалово. Типа, она опять дюпа, а не будет. А, нет, так смотри, перекатилась. Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Ну давай хуярь, нет, лошадь, пока она не даст. Просто, ну, рано или поздно панда должна дать просто по той... Я заебался этот стул крутить. Просто по той причине, что, ну, бля, слив реально огромный. Хоть, ой. ну Лор? Нет, это там столько лоров, это просто. Пиздец. И сейчас такой шлак выпадает. Давай хуярить лошадь, пока на ней. 38. 38. вообще. Чё она такая жесткая? Нам, хвата... Нам, Нам не на не хватает. 4 кейса хватит. Же, блядь, 30... ну давай три хотя. На 3 кейса. Ну это пизда. Не, ну это, ну, это прям очко. То есть, это ебаная жопа. Рулетка крутится, Деньги, улетучуется. Бью, бью, бью. А, и это... главное, оно не долетит сейчас до более дорогих ножей, вот тут оно становится. Блядь, когда тебе... А, ну окей, перелетело, тела. да. Нормально дюкнется. Давай дюкнется. Три. О, О не плохо. Nice. И, сам, и самый дорогой вообще хорошо. Да. Вот заявись. Так, продаем. Да, нахуй. О, и давай 4. О, 4? А, похуй, 5 если хватит, давай Нам 5. Нам хватает, да. Так, лошадь. Ну, блядь, вот если выпадет, типа, прикинь, 5 ДЛов и 5 дюпов, но это, вот это будет пиздец. Вот это реально прям будет ёбаная жопа. Это будет разнос максимально. Давай, ДЛ, там я довижу ДЛ, ну тут... Оно. Не он, рай. Змей. Змей. Чекай, змей. Да, да. Да. Да. да. Блядь. И без дюба. 48. Продаем и хуярим лошадь просто до тех пор, пока не фитусы. я не знаю. На 4, Итак, 4 кейса, 4 кейса. Бля, не, ну... Ну, ну... Дэл, да, будет Дэл с этой? Хуй. Ну, бля, реально, уже просто обидно, что, ну, панда, админы, вы же смотрите, вы же можете... Можете, как минимум, меня не сливать, но это пиздец. За что так, кстати, не любите? продай все, пожалуйста. 46. Ой, неплохо, кстати продаем? Да. Давай, короче, еще раз э, и посмотрим, что по опыту, потому что бля, ну я, честно, переживаю. Ну, вот, максимально просто она как-нибудь должна мне выдать хотя бы 4DL -а по 70 тысяч, но это уже будет в районе 300, ну, типа. Так, и это у нас... Это вообще пиздец. Да, змеи не докатится 100%. Я привык да. к этой прокрутке ебучей. Так к ней быстро да, привыкаешь? Да, она... Достать. О, Достать. дюбнулся. Ну, ну, типа, 2, вообще не то. Знаешь, давай, короче, продадим. Все, нахуй. Да. Ну окей, зайди, зайди, на, зайди на аккаунт, посмотри, у нас же там этот опыт. Ой, зайди в награды. Подожди-ка. А мы награды. не грустанули случайно. Слушай, могли поднять покупку. Вот если подняли, это хорошо. Так, получено. Так, так, так, так, так, так. вот. О! О! Блять, получено. А там бустится очень тяжело. Да. Ну да, сейчас вот с этого левела, потому что последний уровень там принц дается все-таки. Нам дохуящего. Любимый кейс. Давай на панду. Панда Пойдем скинс, панда. панда кейс. Просто олыном ином. У нас не хватит, у нас нет 6, ну да, 5. На самом деле очень классный кейс, мне нравится почему -то. Ну да, потому что, блядь, он... Но, кстати, вот этот кейс, он не так сильно въебывал. Да, он а держит, держит. казалось бы, казалось бы, казалось бы, блядь, опять сейчас скань при Причем е... здесь... Ебота, при чем здесь Илон Маск вообще? Медуза, не долетит, да? Да. Блядь, нет, ну какая нет, же это байтовая нет. хуйня, 38. А мы что, минус ушли Ты как профессиональный open кейс Мы ушли в минус ну, продавай в жесткий минут, да? На тысячи, по-моему. Ну, в плюс. А -а -а. Меня объявал только что мой монтажер. А -а -а, ладно, так же быть. Uh -а, <похе> еще раз ху -ху продолжаем. Же, да. Может, все сейчас на минх попробовать? Прямо вот мин. все, что выпадет отсюда. Ну, просто подожди. Вот, Ой, просто. а там. О! Ну нет. Она пролетает. Да, да не, не, нет. Ты че она тормозит? Просто настолько байтовая ебать, тема. Без дюпов? Автотроник дюпнется будет за. нет Короче, продай автотронику а... и типа, и, все. И больше. Пошли, вот продаешь и идем на мины. И вот хуяр сейчас типа 5 мин, 3 попадания. То есть я больше, ну, я не знаю, как подниматься. У, Молодцы, у меня 5 минус сот. А! Чего? Просто пизда. Да, не, это какой-то. какая-то жопа. Третья. Это... Третья, да. Сюда или сюда? Я не я знаю. Хорошо, ничего страшного, у нас осталось еще целых два ну, ножа. Гон. Два ножа. Ну типа, блядь, панда скин, смотрите, деньги. О! Двина, забираем нахуй. Забираем. Это хорошо. Но мы... Ну, блядь, вроде не так много, да, этих ебучих мин. Но, но все можем... равно сливаем. Ну сливать, да. Ну то есть, попробуй один ряд прям какой-нибудь выебать. Жди. О! Стой. Так. Еще раз, давай вот еще раз. Вот еще просто один раз. Ну вот смотри сам, как бы. Один раз давай. Вот. О! И все, собираем, ну, хоть так, хоть так Но по факту мы ушли в ноль да. Ну слушай, можно было ряд провести просто Да я вот тоже думаю, ну ряд это сколько, 5 Ладно, похуй, что продаем все и и и и. А может, нажми на нож Смотри, 4 хита, ну 25 тысяч Ну это, блин Ну это пиздец Не, давай, окей, давай продадим все Продаем, так, продать продать. Ну вот хотя бы соточку бы обратно вывести То есть тут вопрос, лайков не будет, просмотров на панде Также скорее всего, я не понимаю, кстати, почему Когда большой город делает, что хочешь, мне уже похуй Выбирай сам, окей ну и болшадочку? Давай. Можно, улын не Я думаю, улын это будет просто конечко. Давай попробуем. А вдруг, а вдруг... А вдруг выпадет, блядь, три керамбита лора, три дюпа. Это будет ультра охуенно. И еще, и еще все дюпницы. Наведи на лор. Сколько он стоит? Он 87. он 87. И вот да, три лора, три дюпа. Я их очень хочу это увидеть, конечно. Так, может, три, о, три очка. О, ну нет, это, это вообще а... не то, да. Это, да, это жопа, Ну, я не знаю. Типа, великий демон может стоить, но. Десят, ну, больше сли. Блять, это пиздец, короче. Я не знаю, ну, типа. Смотри, Егор, делай что хочешь. Сделай мне сотку. Сотку как? Вообще, мне вообще. Вообще сейчас. на похуй давай. Сейчас, сейчас будет соточка. Так, так, я думаю, надо вот сделать. И вот, а, еще к тому. Да открывай, я побезжу, пока мне, хули. Делаю стулья на заказ недорого. Вот к тому моменту вы говорите, там реклама, не реклама. Бля, была бы реклама, мне бы крутили. Ну вот, по. Факт. То есть, говорите там, блядь, человек, блядь, э а нет, оно прилетело, Ой, я, я же блядь, там э я, я выдают дум... баланс на ёп и тому подобное. Но, ребят, вопрос, да, где подкрутка? Да делай, что хочешь, похуё. То есть, где подкрутка? Как бы, я не знаю, что вам что вы там думаете, что вам там кажется, но, ребят, просто логически подумайте, если бы это была реклама несколько... Ты что делаешь, плечи? Ебать нихуя-то там! И несколько роликов просто не было бы сливов, а сливы реально огромные, ну и... Егор, забирай, Егор, забирай нахуй, ты чё его? Все, давай, бежи, давай продадим. Ты хуя наделав! ты что сделал, блядь? Там 19, ну там неплохо, кстати. Не так плохо. Два, да. Че продаем? Да, это заебись. У нас 51 тысяча бонусов, мы элементарно сейчас за бонусы можем так разъебать, что пиздец. Да, там какой-нибудь классный скинков не выпадет. Ну вот, если было бы ну просто, ну реально, тут уже 30-ка, блядь. Лябочки? Так давай еще накопим. Мы типа на 90 а, да, уже зайдем. Да, да. Надеюсь, хватит. Если нам хватит открыть кейс, сов, ну. Бля! Давай, блин, пантеры, вроде хорошие. Хуярь! Десяточку? Я уже приготовился с минус идем. Не, ну серьезно, блядь. Нужны плюса, нужны нормальные иксы, нужен бомба X. X5 93 года. Карбюратор. Инжектор. Инспектор. Проректор. Блять, залупа ебать. Икпорт. Икпорт, блютос. Я-то ворот, это что за хуйня? Ну, а мы сколько о, потратили? Дюкнулась. Да пошла на ну, нас. А это сколько тебе? 1 потратили. 11? А, это панды какой-то человек? Это, это гиена. А, да пох тогда. Какая гиена? Гиена это сам байкерки есть, типа. Нет. Ну и вот реклама, реклама, но ну, где подкрутка, спрашивается. Есть, ну, тут спорная хуйня, вы говорите, реклама, там продался. Блять, где подкрутка? Элементарно, кому нахуй нужна такая реклама? И нам. Выпадает. Нихуя нам Егор не выпадает. А можно? Мины? Ну вообще нихуя. Ну то есть... Да. 9500. А что они дюпает? Бля, это пизда. Делай в минах что нибудь Я хуй знаю. У нас много скинов. Есть мины. Можно сделать. -икс. Давай я -икс. отлучусь на 5 минут. Приду, а ты скажешь. Блядь, Стас, я тебе сделал миллион денег. Я такой. Вау. вау класс. Охуенно. Охуенно. Давай, все в твоих руках, я пошел нахуй. Ой, можно я вот эту вот возьму? Да, конечно. Я заявись. Меня Егор, блядь, записывает, меня Егор монтирует, я кайфую От жизни. Силику. Выбор за тобой. Все, давайте, Станислав. Стас, Да, блять, что? Нет, это трэш. А, ну ладно, делай сам. Так, так. Четвертую, нет? Нет, не надо, пока что. Четвертую. Забираем. Так. Интересно, ряд пройдет она специально сливает это проклятие аккаунта Стаса. там да, блять ну все это, это конечка сейчас подожди Я по пойду. хорошо ну, а мне нужен миллион Мили миллион тенге, а, тенге еще одно а. Сука! Ай, что делать? Я думаю, можно еще открыть парочку. Парочку пантер. примерно штук 5. А, надеяться на то, что выпадут перчатки вот эти классные, И апгрейдить. А тут апгрейд Я не знаю. Так, вон диссерь. Можно? Да, разрешаю. А, у меня дюб. Два дюба, прикинь. Это пантера? Да. Блять. 6000. Я не знаю, что. А тут есть еще режимы или... Меньше скиндайс. скиндайс. Я скиндайсом один раз пользовался. И чего, как? Не шаришь? Ну попробуй, я не знаю. А что тут делать надо? Больше, меньше. Больше. Ну, ты шансы поставишь типа, 50? Это типа, либо делаешь x2, либо. То есть, можешь, выбери все скины по приколу. И ебани на, на, ну, на 50% шансе. Смотри, можем 14 сделать. Больше, меньше нажимаем, въебываем, либо mm, Ты как думаешь? Я думаю головой. Обычно. Но сейчас я не знаю. Тут как бы надо тут, думать. Тут, тут я думаю. Тут думаешь Я, я тут думаю, думает, это больше процентов. Так. Больше? Да. Это и больше, и это и все и и Слушай, и давай похуй на скиндайсе. На скиндайсе? Ну я программу? просто, ну, реально, я не знаю, что делать. Ну, давай я выйду. Я, я очень не переживаю. Все, я чуть-чуть вышел. Все, уже не переживаешь? Давай. Да, блядь. Блядь. Вы я... были неточны, Егор. У тебя аккаунт проклят. А просто. у тебя зарплата минусанула сейчас <сих> на 30 тысяч. Буду. Рублей. <сих> Буду работать бесплатно, походу. <сих> да. Ну, пизда, нет, ну реально жесткая тема. Ну, как бы... Админы. По минус полляма. Въебите шансы. Я против подкрутки, но за возвратных денег. Ну это дохуя просто. У нас осталось 12 тысяч. Мы совсем... Слушай, можешь же рискнем и типа пойдем на лошадь. Ебану. Лошадь и шанс 10% дайся. Ну, типа, вот, ну просто хули, нет. Давай. Прикинь, сейчас выпадает Dragon Лор, я вывожу 70. Хотя бы это минус 30, а реально Дейл вывод. Ну, тут видно, что выпадет. Да. Азимов. Ну все, нет, пиздец. Ну, типа, скиндайс, ставь 10%, хуярим. Ну, просто либо все уже, либо ничего. сколько 12? О, 12. Ну, он скандайзь. купил. Да, давай скандайс. Короче, 20, давай 30%. 30%? Ну да, похуй. Мы, мы можем выбить 41 тысячу. Ну смотри, больше или меньше, как бы, на твое усмотрение. Так, а, два раза меня бустануло больше. Один раз бустануло меньше. Получается, мы, наверное, сейчас выберем больше, и она еще раз бустанет. Снегик-глаут. <laughs> может быть. А может и не быть. Ну, это вообще пиздец, конечно. Оно бы оно бы ни, да, ни не не дачно зашло. Да. Похуй, давай яблоки и в пизду. Яблоки и в пизду. Ну, сесть яблочко и. Что сам естественно, сесть нахуй, да, сам дорогой? Ну, типа вот один из самых, да. Вот этот за полтинник, да, на который нам хватает. А, что тут вообще может выпасть? Эээ, а, а, кстати, тут вот видишь, цена нельзя посмотреть. Да, наебалово, блядь. Ладно, поехали. Ну, просто будем надеяться на ну, на автотронику, я так понимаю, самая дорогая. Бляк, медуза. Медуза? Я встану, блядь. Ой! Давай, медуза? Нет. Тут. Азиму. Чекай. Просто, блядь, ебаная хуйня. Ну, у вас есть халяма, вы можете такой хуйней, как мы не заниматься. Ну, просто, блядь, ножик хотя бы какой-нибудь. Ну, нож. Идет он нахуй. Uh -huh. Нахуй. Ну, и тут уже все. Ну, пизда. Мне вообще без вариантов. Ше пять тысяч. Ну, типа, минус сотка. Панда, что-то. Вот чекай, он не выпадет. Если он выпадет, я охуею. Ну? Ну? О, аж шалей Охуенно. 15 да, вот просто попробуем скиндайз все-таки, да Ну типа волын въебануть 5, 5, 5, 6, 6, 6 сука. сука, ну это пизда, короче Всем спасибо, Игорь, спасибо за участие Спасибо вам за ваши деньги Пишите просто под этим роликом Отмечайте аккаунт панды и говорите, блядь Ну, три ролика минусовых Пизда Дайте плюс панда, пожалуйста Всем пока